Сорт томата "Спящая леди". Этот сорт родом из США. Он среднеспелый. До сбора урожая проходит 120 дней. Очень урожайный сорт. Куст мощный, но компактный. В высоту около 50-60 сантиметров. Крупные листья у растения. Плоды вот такого бордово-коричневого цвета, плоско плоскоокруглые. Масса одного плода от 100 варьируется до 150 грамм мякоть плотная сочная на вкус эти томаты классического томатного вкуса вот такой вот красавец в разрезе бордово-коричневый красно-розовый очень красивый салатного назначения этот сорт но также его можно использовать для приготовления соусов и томатного сока этот сорт подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Формировать растение лучше всего в 2, максимум в 3 стебля. Тогда будет очень хороший высокий урожай. Но на самом деле сорт очень урожайный.